Павел Александрович, уролог – это мужской или женский врач? Уролог – это смежный врач, смежный специалист. Он лечит как и женщин, так и мужчин. Что касается женских болезней, то это преимущественно заболевания верхних и нижних мочевых путей, что в свою очередь подразделяется на хронические рецидивирующие циститы. Хронические циститы бывают как и бактериальными, так и вирусными. Павел Александрович, какие заболевания лечит уролог у мужчин? Что касается заболеваний мужских, относящихся к мужчинам, то это заболевания в основном инфекции, передающиеся половым путем. Это у мужчин старшего возраста это гиперплазия пристательной железы, которая ведет за собой ряд дезурических расстройств. Также это онкологические заболевания верхних и нижних мочевых путей, мочекаменная болезнь. Ну, и э, хронические рецидивирующие простатиты э, Носящие за собой какие-то осложненные Либо не инфекции нижних мочевых путей. Мы живем э, в ковидное время Сейчас мы наблюдаем очень стойкую э, антибиотикорезистентность То есть э, мы всегда действуем опираясь на клинические рекомендации Которые нам даны э, в официальном утвержденном Минздравом существуют пациенты у которых часто рецидивирующие бактери бактериальный просадит если мы о нем говорим то здесь в этот список клинических рекомендаций могут входить методики диагностированные, которые не учитываются в этом списке то есть мы более берем обширный подход каждому пациенту чтобы назначить адекватное лечение которое в дальнейшем приведет его к снижению к снижению рецидивов заболевания, ну и также улучшит качество жизни пациента.